Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир Дмитриевич. На ютубе достаточно много различных видов учебной физкультуры при остеохондрозе, но почему какие-то из упражнений помогают, какие-то обостряют? И сегодня я попробую разобрать самые популярные упражнения, кому, при каких случаях они могут помочь, а при каких случаях они могут нанести только вред. И прежде чем начать объяснение причин, лучше разобраться немного в патогенезе, то есть в механизме возникновения этих болей. Есть условно, можно разделить на три самые большие группы причин болей. Первая это вот сам грыжа, когда есть грыжевое выпячивание, которое давит на нерв. Второе, это спондилит, когда косточки друг другу очень близко за счет того, что грыжа выдавилась когда-то, и межпозвонковый диск, он истерся, и косточки очень сильно близко друг к другу, и они начинают повреждать себя при каком-то сильном наклоне. И спондилоартрит, это спондилоартроз, даже. это когда задние структуры, вот эти вот двигательные, да, то есть суставчики, они начинают воспаляться и периодически болеть. Боль прострельная, точечная, поясничной область. Если говорить про грыжу, то это боль по корешковому типу, то есть по какой-то определенной линии там, по боковой там или по передней. А Понзелит, он болит практически всегда, но больше по утрам вечеру, как правило, отпускает. Общий принцип достаточно простой. Если вам больно после какого-то упражнения, значит его лучше не делать. И так как грыжи или вообще проблемы в позвоночнике достаточно острые проблемы, лучше постепенно прибавлять по одному, по два упражнения и проверять на следующий день, больно или нет. Следует также понимать, что если проблема носит хронический характер то есть длится уже больше трех месяцев скорее всего любое движение будет вызывать боль и какой-то уровень боли вот именно здесь придется потерпеть 1-2 бола по шкале ваш это в принципе нормально так друзья первое упражнение очень распространенное это кошечка что это? когда человек встает и делает вот так изгибается, еще раз изгибается, бывают вариации вот такие, бывают вот такие вариации, то есть человеку вот так вот изгибается. Это упражнение полезно для суставов, задних структур, то есть артроз, Когда есть воспаление в суставчиках, вы их вытягиваете, и там становится легче намного, потому что в капсуле сустава происходит отрицательное давление, и воспаленные сегменты друг от друга отодвигаются. Но если вы так будете делать, а у вас есть грыжа, то, соответственно, вы просто ее еще больше надуете. Поэтому, прежде чем делать это упражнение, лучше проверьте, нет ли у вас боли вот в таком виде выполнения. То есть вы поднимаете одну ногу, лучше вообще даже ее подогнуть, больную ногу подгибаете и в таком положении проверяете. Если возникает какой-то болевой процесс, то кошечке лучше не прибегать. Следующее упражнение – это наклон ног в стороны. Делается оно обычно вот в таком виде. Человек ложится и поворачивает то в одну, то в другую сторону. Данное упражнение очень полезно при спондилартрозе, так как оно помогает суставам подвигаться. Но, опять же, вращательные движения при грыже, они только усугубят эту картину. Поэтому вариацией будет следующее. Сначала проверить просто, раздвигая вот так вот ноги, таким образом. Потом можно одну ногу вот так вот отодвинуть легенько и другую. И проверить, не возникает ли боль. И вообще, если есть все-таки грыжа, то лучше такое упражнение, что первое, что вот это лучше вообще не применять. Следующее упражнение – это на пресс, подъем корпуса. Это когда человек в исходном положении – лежит и поднимает корпус в таком виде. Во-первых, общая рекомендация не подниматься выше уровня лопаток, она здесь срабатывает, то есть лучше вообще просто голову поднимать. Но еще лучше это согнуть ноги в коленных суставах. И тогда на поясницу вы почувствуете, что нет никакого практически напряжения. Также есть рекомендации поднимать ноги, здесь ну, вы можете просто даже проверить, и вы почувствуете, что здесь будет очень большое напряжение. Поэтому э, к, этим, к этим видам упражнений лучше прибегать уже после острого периода. Следующее упражнение ⁇ лодочка. Я думаю, все знают это упражнение. То есть это когда исходное положение лежа на животе и поднимаются постепенно все конечности. А тут будут рекомендации следующие. Учитывая, что на самом деле при спондило-артрозе, как раз вот когда воспаляются задние структуры это упражнение очень часто вызывает боль но при грыжах оно достаточно хорошо помогает потому что когда вы сжимаете задние структуры ядро перемещается в нижнюю точку то есть отсюда где у вас условно там есть грыжа она перетекает вот сюда и такое упражнение полезно при грыже но вредно при артрозе вариантом безопасного выполнения данного упражнению будет э, стандартный квадроплекс. Вы встаете на четвереньки, поясница разогнута и поочередно поднимаете конечности, то есть тянуться, самое главное тянуться, не поднимать наверх, а тянуться, как будто вы хотите ногой выключить свет и, соответственно, рукой тоже поочередно. Когда надоест и скучно и легко, то можно диагонально делать так называемого супермену. Достаточно безопасным э, упражнением перед сном, когда вы уже сделаете все дела, сходите в туалет, помоете, почистите зубы, э, перед прямо непосредственно сном, лечь на живот, э, ухватиться, так сказать, ногами, а лучше пальцами за край кровати и э, сделать небольшую тракцию, небольшое вытяжение. То есть вы расслабляете полностью тело и как бы скользите, как бы вытягиваетесь вперед, и у вас... Вы чувствуете растяжение поясничного отдела. Для суставов тоже очень полезно. Для грыжи будет не очень полезно если вы после этого начнете вставать. Так же, как и любые вытяжения, когда на турнике висим, это скорее будет вызывать болевой синдром, но после. Важно контролировать ход тренировочного процесса. И нужно понимать, что без болевых упражнений практически не существует при острой боли в спине лучше оставить ее на покое на какое-то время не следует бояться что мышцы позвоночника за время вашего отдыха потеряют какие-то свои физические свойства там, силу или эластичность все эти навыки довольно легко тренируются при хронической боли нужно понимать что лучший результат будет при ежедневном но там 10-15 минутном воздействии всем здоровой спины пока